Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Мы сегодня пригласили к нам Динару Игибаеву. Динара, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. И мы в гостях у галереи Аспан. Замечательная Алматинская галерея. Сейчас здесь проходит выставка Сергея Маслова, художника Сергея Маслова. Динара телеведущая, журналист. Динара, для того, чтобы сразу сэкономить время людям, которые будут нас, нас смотреть, да, давайте сразу определимся, да, то есть тем, чтобы а, люди поняли о чем, и тем, кому это не нужно, смотреть нас не стали. Определимся как. А, слава Украине. Героем слава. Вот, теперь вы понимаете, о чем будет речь, собственно говоря. Те, для кого это не подходит, могут нас дальше не смотреть. Наверное, одна из самых ярких ваших, скажем так, провокаций, которую вы последние два месяца устраиваете, это было обращение к президенту Такаеву. Президент Хасымжомар Тукаев. Меня зовут Динара Юбаева. Я журналист. Предлагаю вам встретиться и в прямом эфире, не в записи. Ответить на мои вопросы о событиях кровавого января. Я хочу вас спросить, почему тысячи наших сограждан были объявлены вами террористами? Почему вами был отдан приказ стрелять на поражение без предупреждения? Почему погибли сотни людей, в том числе и дети, не имеющие никакого отношения к протестам? Почему тысячи были незаконно задержаны и подвергнуты жесточайшим пыткам? Прошло уже полтора месяца, а мы до сих пор не знаем, что это было. Предлагаю вам встретиться в нашем с вами родном городе Алматы, где пролилась кровь большинства жертв вашего приказа. Без заготовленных вашей пресс-службой вопросов и ответов. Потому что мы, народ Казахстана, хотим услышать от вас прямой и честный ответ. А скажите, пожалуйста, что-то вы получили, какую-то обратную связь, публичную, непубличную, кто-то вам звонил по этому поводу или нет? Ну, во-первых, я хотела бы вас поправить немножечко, Вадим. Это была не провокация, это было абсолютно мое сознательно принятое решение обратиться к президенту, поскольку я считаю, что он в ответе за все, что произошло в нашей стране в январе, а еще точнее за подавление протестов и то, что происходит сейчас в сезон с задержанными. Это была, это, это была не просьба, это был, скорее, вызов. И я надеюсь, что все поняли, я звала его в прямой эфир, не в Инстаграм. Я приглашала его в Алмату, где достаточно много площадок, где мы могли бы с ним встретиться лицом к лицу и в прямом эфире с ним поговорить. Вот как это выглядело с самого начала. Ну, я имею в виду, в чем заключалось мое обращение и его смысл. То, что касается реакции, я не получила никакой реакции, ни официальной и не официальной. Я, собственно, этого ожидала. И я не знаю, когда выйдет э, наше интервью, но я в ближайшие дни э, готовлю новое обращение к Тукаеву по вот этой вот реакции молчаливой наших властей. Единственное, что произошло через несколько дней после выхода моего обращения, я не знаю, совпадение это или нет, но... Мне позвонил, если вы помните, был такой телеведущий Илья Уразаков. Uh -huh. yeah. Он мне позвонил с приглашением перенести мой проект на его медиаплощадку, которую сейчас он создает. Может быть, он создал, я не знаю. Я спросила... Первый мой вопрос касался финансирования. Он сказал, что именно этот проект финансируется частными лицами. И он создается для того, чтобы установить диалог с властью. Он сказал, что у него есть выходы на людей из правительства, из парламента, и у меня появляется огромная возможность, я его не цитирую, я в общем передаю смысл, у меня появляется возможность, имея хорошие технические ресурсы, найти выход на этих людей. Но в разговоре прозвучало имя Ерлана Карина, но после чего, собственно, все стало понятно. Я его послушала, я, в общем-то, решение сразу приняла, но я... у меня есть правила, я не отвечаю сразу. Я подумала сутки, на следующий день я ему написала ответ, что я на режим не работаю. Вот, собственно, и все, что произошло. Я не знаю, была ли эта реакция, может быть, прощупывали почву. Я не знаю, но вот это единственное событие, которое произошло после а, моего открытого обращения. Ну, что произошло, то произошло. И произошла последовательность, да? То есть сначала было обращение, потом Может было быть. предложение для вас. Ваш проект «Что это было?» Ваш проект «Что это было?» он начал ведь еще в январе. То есть он да, начался первый... сразу. Да, нет, не сразу. Первый не... эфир вышел у меня 17 января. Ну, практически, да. В очень сжатые сроки после событий. Скорее, после включения интернета. Угу. Да. И вот... Первоначально, как я понял, у вас не было э, задачи рассказывать именно о пострадавших, да? то есть рассказывать о тех, кто подвергался пыткам. Но потом ваш проект настолько был насыщен свидетельствами тех, кого пытали, что, по сути дела, он превратился в такое вот бесконечное свидетельство жертв. Вот Это, это вышло... Э, Случайно или это сознательно вы просто пошли на это? И, и почему именно вы? да? Почему, э, я прошу прощения, женщина, да, то есть Динара Егебаева, рассказывает нам о пытках? То есть почему никто... Ну, то есть почему никто другой вопрос риторический, да? Но почему так вышло? Давайте я воспользуюсь возможностью и немножечко объясню, да. а, что... Это был за проект, который родился у меня вот в январе. Поскольку у меня единственный ресурс – это Инстаграм, интернет и мои знакомства, я подумала, что будет интересно разговаривать с людьми не в формате интервью, а как, например, Люди встречаются и, начинаются обмениваться, и начинают обмениваться мнениями. По крайней мере, так было в течение пяти дней, пока был отключен интернет. И чтобы как-то не сойти с ума, все, что мы делали, мы могли друг другу звонить и узнавать хоть какие-то новости. И, конечно, мы обсуждали все эти события и пытались понять, что произошло. Поэтому я решила взять такой неформальный формат. Почему я? Я не знаю. Ну вот, я просто решила это сделать и начала. Честно говоря, я не ожидала, что немногие об этом будут говорить. Я не думала о госканалах, их позиция ясна. Меня совершенно, совершенно, я бы, наверное, даже сказала, убивала равнодушие людей после этих страшных, кровавых событий, если вы помните, 10 января когда был объявлен День национального траура. Я впервые выехала в город, и я увидела улыбающихся людей, спокойно идущих по улицам. Я включила радио, там играла веселая музыка. И это было ужасно. Я не понимала, что происходит. И я не видела какого-то, знаете, такого всеобщего сочувствия или даже всеобщей скорби, потому что погибли дети. И мы на тот момент уже знали об этом. Мы знали уже о том, что погибли невинные люди. И я как говорящий человек просто, просто нуждалась в этом общении. Но одно дело разговаривать с друзьями, и совершенно другое дело разговаривать с людьми, которые могут дать хоть какие-то э, пояснения, потому что ответов нет до сих пор. Ответы знают там, наверху, но их нам не сообщают. И, собственно, собственно поэтому я и начала говорить, но я не предполагала, что сразу же первый эфир вызовет такой резонанс. Он был с политологом Димашем Альжановым, где мы с ним совершенно четко и ясно определили нашу позицию по отношению к этим событиям. И выяснилось, что очень много людей нас разделяет, ее разделяет. Про пытки я еще тогда не думала. Я действительно искала вопросы, и я до сих пор ищу этот ответ на вопрос, что это было. Первая информация о пытках пришла из АТРАУ. Тамошний активист Сергей Шутов в течение шести часов избивался э, в полицейском участки, но это, было не, это был не полицейский участок, это был спортивный зал для полицейских, где они устроили пыточную, где находилось очень много задержанных людей, включая женщин. Я знаю точно, там была одна очень взрослая, пожилая женщина. Ее не били, но она видела все эти избиения. И ей позволили сидеть на столе, в отличие от других. И каким-то волшебным образом мне попался телефон Сергея, я с ним связалась, и второй эфир уже был а, а, о пытках. Но знаете, честно говоря, я, слушая Сергея, тогда... Я еще в тот момент не осознавала весь ужас, через который прошли люди, которых избивали. И я, конечно, совершенно не могла предположить, каким пыткам их будут подвергать. И я слушала тогда Сергея, Я не могу сказать отстраненно. Я его слушала, и я просто не верила тому, что слышат мои уши. Я помню, что после эфира я час молчала, я сидела. Но Сергей молодец, он очень хорошо держится, он даже меня так успокаивал. Мы с ним до сих пор на связи. Я вообще с, вот, с теми людьми, которые выходили у меня в эфире, я имею в виду задержанные, я с ними со всеми на связи. И я не знаю, почему они ко мне идут. Может быть, потому что никто об этом больше не говорит. То есть не то, чтобы совсем не говорят, но вот именно так, в прямом эфире, со всеми теми эмоциями, со всеми переживаниями, которым становятся свидетелями все люди, которые смотрят нас в этот момент – Такого, как мне кажется, больше никто не делает. Ну вот, наверное, вот так вот. Я не думала о том, почему я или не я. Я не знаю. Я делала то, что я и делаю, продолжаю делать то, что я чувствую, что я должна делать. Сейчас повестка, собственно говоря, одна. Да? То есть это война, это вторжение России в Украину. Это боевые действия, которые развязала российское государство и российская армия, то есть оккупационная армия. Вот. И а, эта повестка, она на самом деле и обнажила, и обнулила все гораздо больше, чем ковид и даже чем а, наша а, январская трагедия да то есть сейчас а, украинская военная повестка она затмила в чем-то наш январь да? то есть вы тоже переключились с эфиров которые вы делали по жертвам пыток на украинские эфиры вот а как вы понимаете сейчас вот эту вот ситуацию с информацией в нашей стране и как вы себя видите то есть что и почему вы делаете сейчас ну, во-первых, произошло страшное событие, о котором мы не должны молчать. Началась война, самая настоящая война. Та, которую мы видели э, на картинках, в кино. И, и никто не мог подумать, что это может повториться. И не говорить об этом просто невозможно. Понимаете, я не строю план какой-то по своим эфирам. Есть тема, и я с ней стараюсь сразу же выйти. И тема войны в Украине лично для меня, она важна тем, что исход этой войны самым прямым образом отразится на нас. И между пытками в Казахстане, подавлением протестов и войной в Украине я вижу знак равенства. Когда Украина победит, то я абсолютно уверена в том, что политическая ситуация в нашей стране, она изменится. И у нас будет шанс провести открытое расследование, может быть даже международное расследование. И у нас есть шанс узнать правду, что тогда действительно произошло, кто в этом участвовал. Поэтому я считаю для себя очень важным, я даже считаю, что я должна это делать, рассказывать о том, что происходит в Украине. Потому что к моему ужасу, как оказалось, какое-то количество людей в Казахстане, и у меня нет статистических данных, но я получаю большое количество скринов, видео, в личку мне присылают мои подписчики, где наши граждане абсолютно демонстративно высказывают поддержку путинской агрессии. С этим абсолютно дурацким вопросом, а где вы были 8 лет? Я могу рассказать, где я была 8 лет. Я работала и рассказывала об этом, о том, что происходит и на Донбассе, и в Крыму. Я не понимаю, как можно поддерживать войну и оставаться равнодушным гибели людей. Мне одинаково жалко и этих несчастных российских солдат, которых отправили как на убой, и абсолютно невозможно передать вот ту боль, которую, которую испытывают все, как мне кажется, здравомыслящие люди, когда узнают о гибели детей, мирных людей, когда мы видим страшные кадры бомбардировки, Красивейших городов. Вот я сегодня услышала в каком-то интервью: из Харькова делают Дрезден. То есть от этого красивейшего русскоязычного города кажется, уже ничего не осталось. Ну, в общем, основная мысль такая: война в Украине, ее исход. Она повлияет, он повлияет на ситуацию у нас. И я считаю должным рассказывать об этом, рассказывать правду и пытаться объяснить людям, донести до них информацию, что на самом деле происходит. Хотя я опираюсь на те же источники, которыми, в общем-то, все пользуются. Единственное, конечно, очень сложно... Первое время, особенно первые дни, было отличить фейки от настоящей достоверной информации. Сейчас уже полегче, сейчас уже и я определилась более-менее как-то с источниками. Но помимо этого у меня уже есть прямые контакты с украинцами, которые сами мне пишут, сами мне звонят. И у меня даже был эфир с чемпионом мира украинским Данил. Данил. Ой, забыла, как его зовут. Помню фамилию Чумак. Забыла, к сожалению. Очень много имен в голове. Вот. И самое главное, что ситуацию в Украине я переношу на нас. Я думаю, что... Я не хочу говорить, что мы следующие. Но то, что произошло с Украиной, может... Легко произойти с нами. Только мы, в отличие от Украины, не объединимся. К сожалению. А защищать страну выйдут те, кто вышел на митинги. А их уже не так много. Тысячи сидят. Сейчас начинаются уже потихоньку суды. И, как я вижу, власти заинтересованы в том, чтобы этих людей посадить на несколько лет. Недавно мне попался отрывок из какого-то видео, где Айдоса Сырыма спросили, где же эти 20 тысяч террористов международных, на что он ответил, что эти 20 тысяч террористов, они были среди протестующих. Это значит, что им нужно набрать эту цифру, чтобы ее представить миру. Вопрос-то остался, где, где эти так называемые боевики. То есть, понимаете, вот когда мы говорим по, про Украину, мне кажется, это автоматически происходит сравнение тех событий, которые произошли у нас в январе, и то, что сейчас происходит в Украине. И мы вот по всем пунктам проигрываем. Мы не объединились как украинцы. Нас отключили от интернета, в то время как сейчас мы видим, как активно используются соцсети, идет информационная война. Нас держали в неведении, в информационном вакууме, мир знал о нас больше, чем, чем мы о себе. А мы сейчас знаем об Украине столько же. Мы выучили имена всех членов правительства. Кроме Зеленского, мы еще знаем даже, господи, начальника Николаевской области Виталия Кима. Ким, да. Кто бы мог подумать? Мы знаем Подоляк фамилию. Да, Арестович. Да. Ну, То есть мы следим за этой ситуацией очень внимательно. Как поступили себя люди, которые... Взяли на себя ответственность управлять государством. Они вышли к людям, к народу своему украинскому. И они сейчас защищают свою родину вместе. Что произошло у нас? Нас расстреляли собственные же власти. Я не могу утверждать, но у меня есть большие подозрения, что в этом участвовали российские отряды специального назначения. О том, что они здесь были, об этом многие знают. Но опять-таки, без каких-либо доказательств это невозможно утверждать. Но тот почерк, который мы видели здесь во время январских событий, и то, что мы видим в Украине, для меня он лично идентичен. Мой личный опыт работы с россиянами, мой личный опыт нахождения в России, он очень негативный. А вы работали как минимум полгода на НТВ, когда это еще было НТВ Гусинского. Да. А вот вы об этом опыте говорите? Я об этом опыте говорю. Я говорю об опыте работы а, на «Радио Свобода». И я говорю об опыте работы здесь, в Алмате. Почему а ваш опыт работы с россиянами преимущественно негативный? Потому что я всегда чувствовала дискриминацию. И а, мне, мне а, не стеснялись показывать свое, свое вот национальное превосходство. Даже на бытовом уровне. У меня, знаете, была женщина, которая помогала мне в Москве, с, ну, ухаживать за квартирой. Она приходила раз в неделю, убиралась. Очень простая женщина, такая, знаете, вот, вот что в голове, да, то и на языке. И, конечно, она встречала у меня гостей, и я старалась поддерживать связь с казахстанцами, и она нас всех видела. И однажды она увидела диск, я не помню с кем. Ну, вот с кем-то из казахстанских исполнителей. И она, знаете, вот прям на голубом глазу она мне сказала, ну, надо же, я думала, вы казахи-уроды, а вы, оказывается, ничего. Я не обиделась на нее. И даже, знаете, со своими тогда близкими, друзьями, я не обсуждала это, потому что я, я понимала, что те люди, с которыми я общаюсь, они, вот, ну, они не подвержены этому. По крайней мере, по отношению ко мне я никогда ничего не чувствовала. Но, например, для меня Россия давно уже перестала быть страной, куда мне хочется ездить. Я ее вычеркнула из списка стран, где мне хотелось бы еще раз побывать, несмотря на то, что там огромное количество музеев, там огромное количество мест, которые я хотела бы увидеть, я очень надеюсь, во мне теплится маленькая надежда, что когда Россия превратится в прекрасную, как это говорит Алексей Навальный, я туда, конечно же, обязательно поеду. И я перестала, я давно уже несколько лет, я даже не летаю через Россию, потому что тот ад, с которым я сталкивалась во время даже транзита, то отношение, с которым я сталкивалась, начиная от, ну, скажем так, вот весь обслуживающий персонал, который в аэропортах, он, ну, мне было очень дискомфортно там. Россия и не страна. только обслуживающие, и да. люди, которые там находились. да. При этом, знаете, вот, допустим, буквально недавно приезжала моя подруга из Москвы, и мы с ней говорили о... Я не знаю, я не помню почему, мы с ней говорили об аэропортах. И я ей сказала о том, что Шереметьево – это адский аэропорт. И я никогда не не поеду, через не полечу через Шереметьево. Она спросила, почему, я ей ответила. И она, знаете, так сморщилась, типа, ну, Динара, ну что ты придумываешь? Я понимаю, что ей сложно понять, потому что приезжая в Казахстан, она никогда этого не почувствует. У нас в аэропортах не дискриминируют людей. Ну и, собственно, и не только в аэропортах. Россия, безусловно, сегодня страна победившего шовинизма. Да? То есть э, на уровне государства, на уровне президента. То есть страна, которая сказала э, жителям другой страны, вас не существует. Вы на самом деле, это мы. Нет никаких украинцев. Вас просто обманули, вы не поняли. Сейчас мы придем, и все будут русские. Все хорошо. А вот на россиянах действительно сейчас такая печать и такое клеймо, от которого они еще годами будут на всех россиянах без разбора. Я боюсь, что десятилетиями. Да, вот. Но знаете, вот что мне мой товарищ написал. Он сказал, что вот. Отказывать сейчас россиянам во въезде да, было бы примерно то же самое, как отказывать белым, которые бежали от красных во время гражданской войны. То есть, по сути дела, ведь в России сейчас внутренний раскол и самая настоящая гражданская война. И разделение все-таки проходит не по национальному, и не по паспортному признаку, а по Признак очень простому по признаку отношения к Путину, к путинизму. А вот, то есть и понятно, что и в Европу тогда бежали -то очень разные люди, и как раз а, тех же НКВДшников а, было более чем достаточно. Но тем не менее, скажем, философские пароходы это все-таки а, ушли и спаслись в а, Европе. Да, то есть поэтому, ну, Это понятно, это все разговоры такие, это все мрамор для бедных. Это разговоры, которые вот в том, что вы говорите, конечно, больше эмоциональной правды. Да? Но с другой стороны, мы же все сейчас находимся в условиях войны. Да. То есть мы вовлечены в войну. Там, называть ее информационной войной, еще какой-то. Мы сейчас реально в ситуации войны. А война, она же, первое, что делает, она отбивает у тебя человечность. Да? Потому что на войне для того, чтобы выиграть, нужно быть жестоким. Вот. Поэтому у меня-то какое ощущение, да? То есть сохранить, вот, сохранить человечность там, где это возможно. Вот. Если бегут эти российские ребята которые не хотят становиться пушечным мясом в Украине, молодцы, слава Богу, это уже поступок. По крайней мере, не дать себя убить какому-то э, старому деду с шестами из Геленджика, то есть, ну, как, как минимум, это уже поступок. А то, что бегут разные люди, то, что там... Людей, которые... Ну, а на самом деле проблема-то все-таки не в россиянах, проблема в нас. Я согласна с вами, потому что... Я, я, я совершенно с вами согласна. Проблема а, не в россиянах, просто они ее усугубляют. Если мы им позволим ее усугубить, потому что в конечном счете основная проблема нашего правительства не в том, а, как говорят русские депутаты, что у нас во власти есть националисты. Проблема в другом, в том, что у нас во власти как раз нет националистов. В том, что у нас в правительстве недостаточно националистов, то есть настоящих образованных умных патриотов Казахстана, националистов казахов, которые бы на самом деле вот это ядро держали. Вот в этом проблема. То есть, если бы у нас были настоящие националисты во власти, у нас бы очень многие вопросы просто снялись. Знаете, наша страна, к моему огромному сожалению, уже давно разделена. И мы не можем не признавать, что она разделена по этносу и по языку. То, что вы говорите о националистах во власти или об их отсутствии, как мне кажется, это разделение было создано специально, и оно сознательно поддерживалось. И присутствие российских телеканалов в нашем информационном поле лично для меня тому подтверждение. Инара, а вот что это такое присутствие в, в нашем информационном поле э, российских телеканалов? Это недосмотр? Это просто слишком большая интеграция? Это всегда всем удобно было и наплевать? Или это все-таки, вот, как вы говорите, э, сознательная политика? Я считаю, это политика. А кому это нужно? Почему, э, почему главными каналами в Казахстане э, на протяжении 30 лет являлись русские каналы, российские каналы? Ну, посмотрите, во-первых, они очень профессиональные. Но У них огромные бюджеты. Есть же и другие, более профессиональные каналы. Я думаю, каналы. Ну, я думаю что а, ну, тот же Гейблес, он, наверное, вот прямо обзавидовался бы, если бы в его команде работали Соловьев, Скобеев и а, кто там еще, Норкин и так далее. Я считаю, что это политика, потому что телевидение – это инструмент, очень эффективный инструмент влияния на сознание. И вот сейчас мы это все прекрасно видим. Я, честно говоря, даже боюсь включать российские телеканалы. Я их не смотрю давно, иногда только приходя к маме домой – я и запретила, кстати, смотреть все новости. Надеюсь, что она так и делает. И я иногда вместе с ней смотрела какие-то развлекательные программы. И они, на мой взгляд, действительно намного профессиональнее и интереснее, чем наши. Но то, что до меня доходит, вот те отрывки, которые выкладывают в интернете, я в ужасе от них. И мне достаточно одной-двух минут, чтобы у меня появилось отвращение ко всему, что эти люди говорят, как они это делают. И если находиться вот в этом потоке информации, мне кажется, реально можно стать зомбированным. Эти люди зомбированы, действительно. Вы пробовали спорить с ними? Я попыталась. И я поняла, что бесполезно. И именно это я считаю э, очень удобным для нашего государства инструментом. Неприличный вопрос вам задам. Вы, Динара, денег не получаете за свои эфиры. Нет вы тратите свое время и свое здоровье. Абсолютно все свое личное время. У меня, я честно скажу, я не один ваш эфир с людьми, которые говорили о пытках, я ни один не смог досмотреть. Да? То есть я вроде как взрослый мужчина, но у меня не хватает эмоциональной выдержки, я пропускал какие-то куски и так далее. А вы вообще говоря обеспеченная женщина, вам хватает запаса для того, чтобы сейчас вот этим заниматься? То есть вы на что живете? Я, Я понимаю, что это неприличный вопрос, но в Казахстане есть три неприличных вопроса, которые всегда задают всем. Да? То есть там, типа, первый это, как меня в последний раз в такси спросили, вы кто по нации? То есть не, не по национальности, а именно вы кто по нации, да, то есть когда станет нормально вдруг спросить, потом: а кто ваш муж или жена, и третье, сколько вы зарабатываете. Да? То есть вот давайте мы первые два вопроса опустим, <laughs> вот. а вот на третий я вот по-казахски -по -по вас спрашиваю: да? то есть у вас деньги есть для того, чтобы этим заниматься, или нет? Вы знаете, я вот буквально эти дни я очень усиленно думаю о том, что нужно объявлять сбор донатов. Поскольку я веду эфиры уже два месяца, и я так понимаю, что э, эта история может еще длиться долго. По крайней мере, у меня планы на неделю, на две недели вперед, то есть расписание по темам. И есть люди, с которыми я планирую поговорить, но я физически не справляюсь, поскольку я не отпускаю тему пыток и задержаний. А сейчас, как я уже сказала, начнутся суды, и я, конечно же, буду за этим следить и тоже буду это освещать. Я понимаю, что мне нужны помощники, потому что помимо эфиров и планирования их, я еще же постоянные постоянной связи, в постоянной переписке с этими людьми. Плюс мне пишут новые люди. И э, я каждому отвечаю, я каждому стараюсь помочь. И иногда они мне просто звонят поговорить. И это бывает э, ночью. И я разговариваю, потому что я понимаю, что им нужна сейчас хотя бы моральная поддержка. Сейчас добавились украинцы. И это тоже тяжелая история, потому что мы сидим, переписываемся, переписываемся, и вдруг тревога, и все, человек отключается. И я сижу, и я не знаю, он вернется или нет. Плюс сейчас подключились волонтеры, украинские и наши. Я пытаюсь их соединять, я пытаюсь публиковать какую-то информацию полезную для, для, для них или необходимую. Для, для огласки. И вдруг столько всего появилось, о чем я вообще даже не думала. Я думала, что я проведу несколько эфиров и все. Но я надеялась, что за, за это время мы узнаем ответы. И вот 17 января я и сегодня какое число. 11. 12. И, 12, 12 да, и 12 марта – это два абсолютно разных человека, учитывая, что последние четыре года я жила в совершенно расслабленном режиме. На что я живу? Это была м, прелюдия. А, на что я живу? А, я живу на собственные сбережения. Я закончила работу на телевидении в 2018 году. Мое последнее место работы было, был телеканал «Настоящее время» на «Радио Свобода». Я не могу назвать себя богатым человеком. Я могу назвать себя экономным человеком. Наверное, я так предполагаю, наверное, я была одной из самых высокооплачиваемых ведущих в Казахстане. По крайней мере, последние десять лет я сама называла сумму э, гонорара и зарплаты. И э, я не получала отказов. Но у меня есть свой лайфхак, лайф как копить деньги. И я начала его использовать с рождением сына, потому что я понимала, что мне надо будет ему давать образование, отправлять его куда-то за границу учиться, что, собственно, так и тут, вот, все и произошло. Вот. И поэтому я живу, я считаю, что довольно скромно по сравнению со многими телеведущими, блогерами и так далее. У меня небольшая двухкомнатная квартира в жилом комплексе. У меня есть собака, мой сын находится за границей, и я сейчас уже не так болею шопингом, как это было раньше. Меня, в общем-то, как-то вот устраивает тот пока гардероб, который у меня есть, например. Вообще все, что касается внешних атрибутов, для меня как-то отошло на второй план. И уже, и уже давно. Вот. Я накопила какие-то деньги, которые я сейчас трачу на собственную жизнь. Но опять-таки, вот я думаю, я, дум, я, я вот очень долго себя уговаривала, я оттягивала этот момент, но я думаю, что я в ближайшие дни, наверное, уже объявлю сбор донатов. И я посмотрю, если действительно моя работа важна людям, и они хотят продолжать меня слышать, то тогда я уже буду формировать какую-то команду. Тем более, что если примут этот законопроект о кибербуллинге, Инстаграм наш накроется медным тазом. А и... вы верите, что это все-таки произойдет? Я допускаю, очень легко. Я больше верю в то, что это произойдет, чем, чем, не, произойдет. чем не произойдет. да, Потому что мы прямо вот прямо мы э, идем за Россией шаг в шаг. И мы видим уже, как эти санкции на нас отражаются. Хотя вроде как бы мы нейтральные и вроде как. Да еще как отражаться. Вам же звонили от э, Ерлана Карина. Вот вам и деньги на команду, и относительная независимость и так далее. Нет. Я ответила, Я ответила Илье на этот вопрос и могу повторить. Я на режим не работаю. Ни за какие деньги. Знаете, в чем дело? Конечно, там какие-то хейтеры пишут о том, что я продажная и зарабатываю деньги. Это все неважно. Я вообще на них не обращаю внимания. Я, наоборот, их расцениваю как показатель популярности и известности. Простите, как мне кажется. Почему мои эфиры смотрят? Мне нечего стыдиться. И я могу нескромно заявить, что моя профессиональная репутация безупречна. Даже с моей работой на Хабаре. Я еще раз повторяю, Хабар 96-го года, середины 90-х годов и Казахстан 90-х годов это совершенно другая страна. Я не помню, чтобы я там явно врала. И придумывала тот Казахстан, рассказывала о том Казахстане, которого не существует. Это началось позже. И вот когда это началось, я оттуда ушла. Динара, вы уедете? Я не знаю. Я здесь, пока ничто моей безопасности не угрожает. Но я допускаю, что такие ситуации могут возникнуть. То есть сейчас, как мне кажется, властям не до нас. Нас я имею в виду тех, кто пытается освещать те же январские события и рассказывает о войне, об агрессии Путина. Но мы на карандаше. И я очень не хочу терять свою свободу. Вообще вот знаете, почему у меня еще такая реакция идет на все? Потому что все это связано с ограничением свободы. Я очень болезненно на это реагирую. Я даже вчера подумала о том, что это есть в какой-то степени объяснение тому, что я не создала семью. То есть я это в какой-то момент э, уже это решение приняла. Потому что для меня это ограничение свободы. И вот все, что с этим связано... У меня вызывает очень сильную ответную э, реакцию. Я очень надеюсь, что такая ситуация не возникнет. Но если она возникнет, то уже есть примеры. Журналисты уезжают и вещают из-за границы. Мне об этом даже говорил вот, ну, Владимир Милов, который, с которым у меня был эфир. И он сказал, что вещание из-за границы не менее эффективно. Я не знаю. Я не знаю, я не могу сказать вам, что я не думаю об этом. Я думаю. Но я делаю все для того, чтобы здесь остаться. Здесь, в своей стране. Которую я очень сильно люблю и за которую я очень сильно переживаю. Я никогда так не чувствовала свою страну, как вот эти последние два месяца. Я страшно боюсь. Каждый раз, когда я делаю какой-то новый шаг я все время я все время спрашиваю себя зачем, куда ты лезешь но я не знаю как это объяснить я, я просто считаю, что я должна это сделать при этом я не расцениваю себя как безумно смелую или храбрую нет, я просто понимаю, что кто-то должен это делать. И еще я очень переживаю за, за то, как я буду чувствовать себя в старости. Какие вопросы я себе буду задавать. И я очень, я очень хочу быть честной самой собой. И вообще все, что я делаю на самом деле, я это делаю ради себя. Я хочу остаться человек вот если бы сюда переехал полностью телеканал дождь угу. я бы сама ходила и их устраивала бы угу. это люди в которых я уверена я видела как они работали все эти дни я видела их первые сутки они 24 февраля они были сутки в эфире по три-четыре часа сидели ведущие, журналисты, и они постоянно вещали. Это про... Вот если бы они сюда приехали, угу. то можно было бы воспользоваться их опытом и построить то телевидение здесь, которое будет настоящим. Они же снимали седьмого числа и восьмого числа вот, в январе. Их команда. Я не помню уже какого числа. Последний эфир, конечно, был душераздирающий. Потом вышел вот их фильм а, про, про то, как они создавались. Но ну, там больше про Наталью Синдеева. Ага. И это, конечно, без слез невозможно было смотреть. Сколько труда было вложено. И на каком энтузиазме они работали. Важная вещь. Вот... Не знаю, как вы смонтируете. Мне кажется, вам очень тяжело будет смонтировать мой текст. Но очень мне сейчас очень тяжело разделить. То есть на словах объяснить, что я разделяю тех людей, которые уехали... И я вижу, какую боль они испытывают. Я буквально вчера вот читала, мы работали с Ренатом довлет это журналист, он раньше на дожде был, uh -huh. потом мы работали с ним на, в настоящем времени. И, и он вчера написал пост, что он уехал из страны, пере, уехал в Грузию. И он считает это, конечно, трусостью. И многие из них считают это трусостью. Но вот в этой ситуации это единственное, что они вот для себя могут сделать. для сохранения. Потому что наша главная задача каждого из нас это сохранение собственной жизни. И вот они это делают. И в то же время, я вчера включаю YouTube, выходит свежее интервью Екатерины Гордеевой со Светланой Сорокиной. И она говорит, я никуда не поеду. А куда я поеду? У меня нет никаких паспортов. Как я буду жить дальше, я не знаю. И она говорит, мне Тоню жалко. Тоня – это ее дочка, uh -huh. которая еще, видимо, очень маленькая, потому что, uh -huh. насколько я знаю, Светлана Сорокина ее удочерила уже в таком, ну, достаточно взрослом возрасте. По-моему, ей уже прямо вот было хорошо за 40. Uh -huh. То есть девочка у нее, наверное, подросток сейчас. Там столько боли. Там все вот... Ну вот один шаг и слезы уже. И она остается в Москве. Она никуда не уезжает. Я вижу, как несколько журналистов, которых я постоянно слушаю, читаю, они остаются в Москве. Илья Яшин остается в Москве. Евгений Ройзман остается в России. То есть вот какие-то люди, которых я очень уважаю и на которых я ориентируюсь, они же остаются в Москве. Но если вы против режима, ну идите. Я понимаю, насколько безжалостно это звучит. Именно это для меня есть доказательство того, что те, кто сюда приезжает, они просто спасают свои задницы. Простите. Понимаете? Вот что происходит, когда выключается камера и... И убираются микрофоны. Там-то лидеры есть. И они выбирают остаться в России и принять вот эту действительность. Но я уверена, они не будут сидеть сложа руки. Они что-то будут делать. Там весь центр, Сорокина говорит, весь центр в автозаках. Там уже мало кто выходит, но выходят. И мне кажется, это, тоже, это для себя. Мы не знаем, что будет с Россией. Может быть, она действительно развалится. И вот я все это пропускаю через себя. Я все время проецирую это на Казахстан. И я думаю, как я бы себя повела. Вот как я себя бы повела, если бы мой Казахстан разваливался бы вот на моих глазах. И я не знаю. Ну, в смысле, я имею в виду, что я не знаю, осталась ли бы я в стране или нет. Но то, что я не осталась бы в стороне, это, конечно, точно. Я помню, какая у меня была реакция на Милова. Он же первый из ФБК уехал, из Москвы, uh -huh. когда начались вот в прошлом январе протесты в поддержку Навального. И я тогда подумала, а сейчас... Я понимаю, он поступил правильно. Сейчас от него пользы больше, чем он сидел бы рядом с Навальным. И что? Ну, Навальный за них за всех сидит. Прекрасно. Mm -hmm. Я хотела выйти на одиночный пикет, когда узнала, что в Талдыкургане изнасиловали э, задержанных парней, 18-летних, в СИЗО. И, и их тоже утюгами пытали. Я, когда это узнала, я понимала, что вот эфир – это же еще такая психотерапия. И для меня, в том числе, не только для тех людей, которые мне об этом рассказывают. И... Я поняла, что этого недостаточно, того, что я говорю. То, что я этих людей вытаскиваю, и об этом узнают все, этого недостаточно. Нужно делать что-то. я решила выйти на одиночный пикет. Мне это сделать достаточно проблематично, потому что у меня собака, которая просто вот приклеена к моей юбке, и мне ее э, куда-то устроить на 10-15 дней достаточно сложно. Плюс у меня есть мама, которая живет немножечко в другой реальности. Ну, в смысле, она в здравом уме, но я вот стараюсь ее ограждать от этого всего. И я понимала, что на две недели максимум мне придется вот этих вот двух э, людей, собака для меня, человек, э, куда-то вот, ну, как-то оставить. Но, тем не менее, я подумала, что, ну, вроде как, одиночные пикеты у нас не так, э, не так, ну, не, они не так опасны ну, для, для того человека, который выходит. Вот. Но мои друзья меня отговорили. Они сказали, хорошо, тебя посадят на 10 суток или на 15 суток. И что? За эти 15 суток ты бы провела несколько эфиров. То есть от тебя пользы больше, вот, когда ты на свободе, нежели ты а, куда-то выйдешь. Потому что я, когда узнала эту информацию, я ревела. Я ревела, я не могла просто остановиться. Потому что эти все дети, они ровесники моего сына. И я, и я вот с начала января, я думаю о том, что как хорошо, что его здесь нет. Как я его вовремя отсюда отправила. Представляете? То есть здесь наша Родина, а мы спасаемся. То есть я спасаю ребенка, отправляю его за границу. Так не должно Это быть. быть. Это неправильно. Ну вот такая наша действительность, наша реальность. Когда в собственной стране находиться опасно. Знаете, я когда с Гасаном Гусейном разговаривал, я его спрашиваю, говорю, вы во что верите? Он говорит, ну вообще я атеист и агностик, но, знаете, я вот верю в то, что а, скоро будет э, еврейский праздник большой Пури, а вот, и это праздник избавления от э, завоевателей, там вот эти вот уши Амана, печеньки пекут и так далее. Я говорю, так, он говорит, ну, мне кажется, что скоро в марте будет этот праздник, и вот он повлияет на то, чтобы главный злодей ушел со сцены. Я говорю, ну, только у вас, конечно, очень экзотичная, да, скажем так, вера. Но я сейчас тоже жду курима. Я посмотрел, когда будет Пурим. Курим Бурим будет 16 на 17 марта. Вот, ага. вот. буквально у через меня... несколько дней. У меня близкие друзья – евреи, они живут в Америке. Но они все здешние, конечно. Они эмигрировали в конце 80-х, в начале 90-х годов, будучи еще совершенно молодыми. И вот они мне рассказывали про ту дискриминацию, которую, с которой они сталкивались в советское время. И это, конечно, было невообразимо просто. Мы, ну вот, история еврейская история как-то прошла мимо меня, потому что здесь, наверное, их не так много было. И я не знаю, я была молодая. Ну, как Но вот. я общался исключительно с... То есть, когда мне было 18-19, у меня, по-моему, из взрослых друзей-журналистов, которые были там на семь-восемь лет старше меня, были 90% евреи. Вот они как раз все уехали там. Данечка Парнас, там Олег Кусенков, Алена Островская, вот, то есть, вот этот весь круг, они все, вот, как, ну там много было, ну то есть все были евреи. Я не знаю, я первый раз поняла, что я встретилась с евреем, это вот когда я пришла на КТК и очень долго пыталась запомнить имя Изея Фиделя. То есть я вот ходила и про себя повторяла. Изи Инахович, Изи Инахович. Это было безумно <сؤال> сложно <сؤال> для меня. Это было совершенно новое имя из нового мира. И, и вот потом у меня появились друзья. Я прошу прощения, это при том, что вы из академической семьи. Да, да. Но а, мой папа, он... А, преподавал в заветеринарном институте. То есть, mm -hmm. вы понимаете, немножечко mm -hmm. это история больше про регионы. Mm -hmm. То есть это, у меня не была семья, которая по ночам ловила волну радио Свобода или слушала Высоцкого, Галича, Куджабу и так далее. Да? То есть все это пришло ко мне гораздо-гораздо позже. И мои родители к этому как бы не имеют отношения. Единственное, к чему они имеют отношение, это к э, закладыванию в меня вот каких-то ну, правил и, не знаю, может быть, даже принципов. И э, нас в такой атмосфере, да, когда врать плохо, да, воровать плохо, ну и так далее. И вот, когда мне мои друзья рассказывали, как, с чем они сталкивались в школе, что они не могли говорить, что они евреи, как их заваливали на экзаменах, и как еврейские… У меня подруга, она из Челябинска приехала поступать в МГУ, она отличница, золотая медаль, все. И она приехала поступать в МГУ, выбрала какой-то факультет, и ее завалили. И, и она говорит, я вышла, я спустилась с экзамена, вышла в фае. И там отдельно стояли столики из разных институтов, университетов, где еврейские преподаватели, зная, что их детей будут заваливать, они их тут же подбирали и а, брали к себе. То есть вы можете представить, например, чтобы казахи так делали? Я не могу. Вот мне сложно это представить, потому что казахи другие. Казахи не будут своих детей, вот так вот. Но в то же время, мне кажется, что-то сейчас происходит. Вот даже, знаете, я чувствую, как, допустим, казахи, которые сейчас за границей, которые эмигрировали, да, насколько они сильно переживают за то, что у нас здесь происходит, и как они выходят, ну, по крайней мере, я с ними на связи, с некоторыми, не с большим количеством. С некоторыми я на связи, и только через это я могу все это чувствовать. И меня это, конечно, потрясает. И плюс, вы понимаете, Вадим, люди, с которыми я сейчас общаюсь, вот эти задержанные, это же все очень, ну, очень простые люди, которые ну, я никогда бы в жизни физически с ними бы нигде не пересеклась. Более того, я вам скажу, они меня раздражали, когда они, мне, когда они там, знаете, резко с левого ряда, да, сворачивали вправо, чтобы э, забрать какого-нибудь пассажира, и я видела вот это X или Б, да, или еще, то есть я видела какой-то регион, я страшно на них злилась. Я точно так же говорила, понаехали, блин, во что превратили город, да, невозможно там аулы из них вытащить. Я была совершенно, вот до недавнего времени я была такая. А они мне поверили. А я их, я, я не могу сказать, что я их полюбила. Я, ну Нет, это не то слово. Я за них переживаю. Я реально за них переживаю. Я им пишу, как дела, что в больнице сказали, там, что, как идет допрос. Что, вот, то есть, это совершенно чужие люди, которых я не видела в жизни. С некоторыми из них я общаюсь просто голосовыми сообщениями, я даже не знаю, как они визуально выглядят. Понимаете? И я сейчас чувствую с ними какое-то невероятное единение. Я была та, которая называла аульных мамбетами. Я это слово не больше не произношу. И мои друзья, мы просто вот себе сказали, мы так больше не говорим, мы не называем этих людей так больше. И то есть я меняюсь, я вижу, как я меняюсь, я чувствую это. И это очень тяжелый процесс. Так Там же было комфортно, все понятно. Вот этот момент приехал из Чимкента, да, здесь нарушает правила, пытается здесь в городе обосноваться, еще что-то. Очень же удобно так думать. И вот выходить из этого комфорта и в то же время, понимаете, ощущать свою казахскость при незнании казахского языка, при том, что действительно в какой-то момент... Я очень боюсь вот этих вот радикалов, которые, как мне кажется, где-то вот они сидят и выжидают, может быть, свой час. Я не знаю. Я очень этого боюсь. Мы же слышим вот эти все призывы там, когда... Помните, кто-то выступал, что у мужчин рак простаты, простите, цитирую, потому что женщины ходят с голыми руками. И этому человеку дают трибуну, и он об этом открыто говорит. И вот этих людей я боюсь даже больше, чем понаехавших россиян. И я знаю, что завтра в меня полетят, могут полететь камни от своих казахов. Я это прекрасно знаю. Ербол Мельдебеков, вот как раз мы выставку его снимали, с ним разговаривали, он говорит... А... Мы можем сидеть в любых кофейнях, мы можем рассуждать о каких-то восточноевропейских дискурсах, но вокруг нас народ живет как в Афганистане. И то, что происходит в Киргизии, то, что происходит в Казахстане, то, что происходит в Средней Азии, это гораздо больше похожи на Афганистан и ситуацию афганскую, чем мы думаем. И вот его выставка, как раз она до 16 числа в доме будет, Она я ему говорю, слушай, почему у тебя вот 50% работ это Афганистан, и там 30% это Казахстан, и 20% Средняя Азия, вот его художественные работы, инсталляции и так далее. Он говорит, ну, потому что я локальный художник, и я так думаю. И я думаю, что на самом деле нам кажется, что мы где-то там. Да? А реальность наша такова, что мы живем вот очень похоже на то, как живет Афганистан. А вот, поэтому это еще одна, скажем, страшилка в подтверждении того, чего вы боитесь. А вот, Но мне кажется, что... Бояться нам всем уже поздно. То есть уже чего, я, знаете, чего бояться? Это, я не помню, говорила вам это или нет вот в нашем последнем с вами разговоре о том, что вы вот проводили исследование, да, где для смены 3%. 3% да. Да, но для этого должна, опять же, я вам на это ответил, что для этого должна быть революционная ситуация. Три процента просто так недостаточно. А вот сейчас, например, вот я же вчера опять этот пост задела. Я, я вчера прочла такую Айнаш Кирей. Или Керней. Или Керней. Да. Да. Я не знаю, кто она. Она мне попалась впервые. Я, да, я на нее подписан, я ее читаю. И я ее прочла, и я еще подумала, у меня, у меня вдруг создалось такое впечатление, что она вдохновилась моим постом. Вот. Очень может быть. И у нее пост трехдневной давности, у меня четырехдневной. Но она, в отличие от меня, я девушка резкая, она, в отличие от меня, все расписала. И вот она, знаете, она расписала именно так, как я это чувствую, вот, то, что помнит моя генетическая память. Понимаете? И, и она смогла это объяснить. Она смогла найти, как мне кажется, подходящие слова. Я пыталась написать... Я все эти три дня пыталась написать ответ. Ну, то есть такой общий ответ на все обвинительные комментарии. Я написала... Три часа писала. Я написала и хотела его скопировать, чтобы перенести в Facebook. и куда-то я нажала, и я все стерла. И я села, и я поняла, что я второй раз не способна это написать. И я думаю, я вернусь, окей, не сейчас, но я потом вернусь. И вдруг я читаю ее пост, и я понимаю, что вот человек сказал все то, что я чувствую. И все, и я, я поняла, что она сделала, ну, за меня она сделала работу. Она сильный публицист, и она убежденный националист. А, причем вот именно в том, а, скажем так, смысле, который я признаю и поддерживаю. Да? Потому что, вот опять же, как Зира. Но Зира глубже. Зира, она, видите, она же вот туда копает, она, да, она историк, философ, да. она, скажем, какие-то какие вещи мы с ней в интервью проговаривали, достаточно смешно, там, когда вдруг там, от, от Юнга до Жактау. Вот. Но на самом деле она все вещи очень хорошо обосновывает. Да, да. Я есть, читаю ее, да. да. Мне кажется, что Зира как раз это вот один из а, тех людей, которые формулируют то, что происходит с казахами и с казахским возрождением сейчас. Mm -hmm. вот. И она формулирует не на уровне публициста, потому что Айнаш – это все-таки публицист, mm -hmm. а она формулирует на уровне сущностей, то есть глубже. Mm -hmm. а вот. Но а, вот это все, да, это все в одну струю. Это все одни, один тип новых людей. Я же, видите, я сама, вот я, я это все открываю в себе только сейчас, будучи уже 50-летним человеком, понимаете? Я меня... мы с вами ровесники 69-го года долго когда мне казалось, что я уже все готовая. Ну, то есть я, понятно, надо самосовершенствоваться, работать над собой. Это все понятно. Но это немножко про другое. Uh -huh. А тут меняется суть. Знаете, вот прямо скелет, вот кости переставляются. Um, ну, у меня это немножко раньше началось. У меня это, ну, тоже. У меня это началось в 2020 году. А вот путем личных потрясений. Вот, потому что я там у меня с разницей в 9 дней умерла мама и родилась дочка. То есть у меня вот, мама ушла от онкологии, и через 9 дней у меня рождается доченька. А вот. И вот я на самом деле вот эти два года, я жил в вот постоянной трансформации внутренней, потому что у меня вот эти два процесса, они эту трансформацию запустили. Для меня январь, кстати, стал, как ни странно, каким-то освобождением. То есть, вот в январе, я, я весь январь писал, у меня весь январь… У меня вот вышли… Я, кстати, здесь хочу вот сделать, девочки, тоже. я хочу сделать вечер, чтение «Кантар», то есть, я хочу здесь вот в конце марта здесь читать стихи, которые я написал в январе, которые только вот, ну, январю посвящены. Вот. но я совершенно четко, ну это так, ремарка. А я совершенно четко понял одну вещь. Для меня вот эти все события, они послужили как каким-то просто этим освобождением и каким-то выплеском вообще вот этой моей энергии, которая два года бродила и которая меня отравляла. Да, то есть я просто понял, что да, вот трагедия случилась, вот так все, но это. Такой огромный фонтан на самом деле освобождения. А вот, и вот сейчас очень важно, чтобы этот фонтан никто не посмел нам заткнуть. И вот это реально зависит от нас. Все остальное от нас не очень зависит, а вот, вот этот фонтан личный, который бьет, который в январе произошел. Вот, чтобы он не заткнулся. Это зависит от нас. Это, зависит Слушайте, от... это удивительно, то, что вы сказали. Вы знаете, для меня эти январские события стали возможностью возвращения. То есть у меня же второй приход, извините за то, что я так говорю, да? И ничто его не предвещало. И молодежь меня не знает. И то, что, ну, я, я, же, я, я же немедленно, тихо, спокойно вернулась. Я же просто ворвалась. И я вдруг поняла, я наконец-то занимаюсь тем, чем я всю жизнь хотела заниматься. Я счастлива. Я беру эти интервью, тяжелейшие интервью, которые на мне отражаются просто. Ну, я не могу двигать ни руками, ни ногами. Но я счастлива. Я совершенно счастлива, что меня никто не контролирует. Я говорю то, что я хочу. Я делаю то, что я хочу. У меня эфиры тогда, когда я хочу. Я разговариваю с теми, с кем я хочу. Это возвращаясь к свободе, понимаете? Это удивительно, что мне было стыдно в этом признаться, потому что поводом стала трагедия. А это не только со мной произошло, с вами произошло. Это вообще, говоря, со многими произошло после января. То есть январь действительно стал для очень многих, ну не очень многих, но для многих людей освобождением. А вот это правда. Вы знаете Айжан Хамид? А, лично нет. Ну, я подписан на нее, да, я ее читаю. Я в июле начала эфиры, я же эфир. почему еще эфир? Потому что я с июля вела эфиры. Они были посвящены переезду. Я с казахами да, в разных странах да, разговаривала. Я а... да, да, Они рассказывали. И вот одна из них была Айжан. Угу. Айжан говорила, говорила, говорила, а в конце эфира у меня в тот момент был, было самое большое количество зрителей, когда была Айжан. И просмотров. И к концу она так разговорилась, что она начала просто по власти нашей, просто катком ехать. Я ее слушала, и я ей страшно завидовала, что она настолько внутренне свободна, что она может об этом говорить. Она ведь говорила не только, находясь за границей об этом. Она там находится, потому что она говорила это здесь, понимаете? Я ей завидовала, как ее брат говорит. Они говорят очень простыми словами. Вот эта вот способность так просто, но затронуть самые глубокие чувства, когда я говорила вот с ее братом Айдаром Ергали, и он говорил, я не хочу уезжать из этой страны, я хочу ⁇ жрать нашу канину ⁇ Понимаете, это было... Я помню, я сидела, у меня просто текли слезы, потому что я тоже сама испытываю. Но я не могу так сказать. То есть, когда я говорю, наверное, это не так убедительно звучит. Но вот и это каждый раз, с каждым эфиром это такая трансформация внутри. И вот я сейчас... Мы сейчас с Айжан постоянно на связи. Ну вот мы... Она молодец. Она вот этот... Держит вот этот свой... Ну как бы она не сбивается с пути, у нее по-прежнему идут задержанные, помощь их семьям, да, и она это она молодец. И мы с ней вот на связи периодически, с контактами, она мне помогает, и, и она мне говорит Динара, я вас, я вас люблю, я вас обожаю, и я думаю Боже это. Ну то есть она для меня вот прямо такая звезда, да, и я и я когда понимаю, что я вдруг а, вдруг на меня замечают, на меня обращают внимание и высказывают свое, ну, вот какое-то уважение люди, которыми я восхищалась, которых я считаю очень смелыми, храбрыми, и я понимала, что я никогда не смогу с ними встать в один ряд. И вдруг эти люди начинают меня поддерживать, потому что они – мой пример, за которым я за ними иду. Я не иду в, в первом ряду, Вадим, я иду за ними, понимаете? Я не такая смелая на самом деле. Я, может быть, даже не соображаю вообще иногда, что я говорю и насколько это возможно все это. Ну, можно ли это все говорить? И чем это для меня обернется, я не даю отчет о себе. Иногда поэтому еще происходят вот эти все а, там слова, которые люди расценивают как геройство, храбрость, смелость. И мне, мне непонятно, когда они пишут, вы там смелые и какая-то… Я нифига не смелая. Я просто становлюсь свободной. Жалко, у вас камеры не работают. Вы могли бы это использовать. Это. А? А у вас работают камеры? Серьезно? Вы профессионалы, вы самые настоящие профессионалы, респект вам. А я еще сижу, и думаю, че свет не выключается? Какие вы молодцы! Да какие молодцы, жулики. Почему? Именно так. Именно так надо работать, да.